И у нас еще есть одна новость, уважаемая наша дорогая наша Евгения Березовская сегодня. Поздравляю! Тебя. Чем счастливее? Как у тебя? было? Что было? Я помню, мы с тобой давно начинали, поэтому что было? Мне было вначале очень интересно, и ага. продолжение всей этой учёбы очень интересно. Ага. Я для себя очень много открыла именно в поведении общения с людьми. Ага. То есть хочу пояснить, что я думала, что мне, например, все, я всё знаю, и мне я делала выбор, С кем я могу общаться, с кем я не хочу общаться. Сейчас для меня очень много именно общения в коллективе играет свою роль. Ага так как все люди разные и все по-своему интересны. И мне со всеми интересно общаться. А с клиентами как? А да, с, с клиентами тоже очень интересно, потому что это тоже как бы наши потенциальные клиенты, mm -hmm. которые, с которыми нам больше всего хочется общаться, Так как мы на этом зарабатываем. Отлично. И все идет как нужно. А вот помнится, ты попала в продажи не из продаж. То есть ты в жизни ну, как бы, ну, не занималась продажами, если я правильно понимаю, да? Я долгое время занималась бухгалтерией. Так? Ну да. Вот. Хочу спросить тебя, вот, если человек приходит новый вот, на такой курс по продажам, который ни разу не занимался продажами, вот, что ему было бы ценно в этом курсе? Ценно было бы все, от начала нашего как бы Ознакомление, ознакомление с курсом mm -hmm. и поэтапно вход до заключительного эссе который мы сегодня писали я было очень много интересного именно в плане для себя узнать нового mm -hmm. что мы все описываем задаем сами себе вопросы другими вопросы объяснения mm -hmm. это все интересно а в продажах что у тебя поменялось если мы говорим о цифрах а mm -hmm. Но о цифрах ну о цифрах у меня много наработок, я продвигаюсь, и я понимаю, что я успешно продвигаюсь, я это чувствую, когда я это чувствую, я еще больше хочу это наработать. Поэтому все отлично. Я поздравляю с Поздравляю. Спасибо. И на Редине Березовской мы заканчиваем полностью корпоративный тренинг по продажам для компании Just Job. Спасибо Да. Смотрите, какая штука. Как бы, у меня были разные коллективы за 10 лет работы ну, в компании, в, нашей, в существовании нашей компании. У меня были разные коллективы. Вы особенный коллектив. Да, было правда, что как бы, вы были другой коллектив, который начинал обучение, если вы помните сами, если вы взглянете, вы видели, как было до. Вот, и что сейчас происходит, я вижу э, других людей, другие лица, даже если есть и новые лица, которые попали, даже те, которые начинали обучение, только это были на старте, э, вы очень другие сейчас. И что очень важно, вы команда. И в этом заслуга не только моя, а каждый из вас вложил толику, какую-то часть того, чтобы эта команда стала командой. И за это большое подтверждение хочу дать Светлане. Водителям, Ивану и Василию. Им тоже большое подтверждение, их нет здесь, но им тоже большое подтверждение за это. А это... Просто... Да. И хочу вам пожелать вашей команде э, быть сильной, разрастаться и увеличиваться в размерах и количестве. И чтобы рядом с вами, вокруг вас были люди, которые хотят вам помочь, помогают вам и делают вас более счастливыми, потому что... Если человек счастлив, он может сделать все свое окружение намного счастливее. Я вас очень-очень люблю. Спасибо.